Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале У Никиты. Сегодня будем проходить игру. Так, начало новой игры. Запишут имеющие данные. Сегодня мы будем проходить игру под названием Бригтмим. Разве хрень новая называется? Опять у меня с названием проблемы. Так, загрузка. Вы можете использовать темы, так там что было непонятно написано, но все-таки продолжим. Ой, загрузка, загрузка. Игра вроде. Да, игра в раннем доступе у нас находится. Поэтому могут быть китопаги, лаги на этот всё. Эти два мира соединяются между собой. Like как близнецы. Что One объединяет? них выжили. Другой должен быть принесён в жертву. Истоки. Yeah. Лаборатория. Пять oh. часов дня. И... Yeah. Кого-то грохнули. Ну и ладно. Ну и... ты что-нибудь нашел? Just a special ID card. Только особую id личности. Ничего что в Я в Я ты так и Объясни Давайте быстрее. Что? Световой пыль. Недостаточно. Недостаточно. Недостаточно. Ага. Недостаточно. Камуфляж активирован. Так. что происходит -то? Ладно, я думал, он не сдохнет. Ай, он еще и взорвался нормально вообще. Так, это Ну, давайте активируем. А, понятно. Ладно. Такое uh -huh. бывает. В no смысле? Давно не видели Шелли. You... Карта. почему ты... I Советую тебе matter. не встать в это дело. Это тоже. Что здесь происходит? Ах. Ой. А что такое мясо в самом начале? Я, я, я не понял даже, что произошло. Я еще не разобрался даже. А меня уже напичкали. Ладно. Надеюсь, нам хоть сейчас что-нибудь станет понятно, так. Что происходит-то? Надо хоть иногда описание к играм читать. ну в принципе ладно. Кому не пофиг. И опять загрузка. Ну, давайте посмотрим, что будет, то будет происходит? Незваный гость. Неизвестная территория. Шесть часов. Где я? Удивительно! Мне вот тоже удивительно. О а чем? А? Куда? Что к чему? Можно мне объяснить? что у нас делает неверная цель на оружие и у нас все мне нравится пистолет shift так бежать на что ага понятно что выглядит что это за свет он похож на свет из лаборатории пойду проверю Я А откуда они на меня напали? Ладно. Ладно. Ладно, окей, на меня. Ой. Олячи а там. Котик. Мне не нравится мой котик. Пацаны, чуть-чуть поводу мой котик. Мне нравится, это прикольно. Ой, ты плюс шифт. Идеально. Я даже не понял, что происходит-то. идеально. Крымик по Я вообще не понимаю, что происходит, народ. Тоже можно было, типа... Ладно, окей И то сколько их Не бегает. Змей? Like Похоже, они летают. Летают. Это Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. и Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Летают. Не, ну графика мне нравятся. <свист> По крайней мере, мне так понравилось. Во, А я уже собирался прыгнуть. Я собрался уже вниз, да? нажмите так, чтобы... Что? А, типа свет? А, нет, типа не свет. Ой, сила у нас есть. И, да, Навыки распутированы, распутированы. Надо в камеру сберем. Наш мити С, чтобы просить. Да блин, почему не контр? Ладно, понял. Мне угрожают. Поздравьте меня, я я я я Лашар. Я я, я я думал до ступеньке просто вниз спустимся. Загрузка. Попробуйте найти все. Поекционные предметы, ребята, будем пробовать сюда. Там уже драться не может, значит, там не должно быть проекционным предметом. Ладно, давайте пойдем сюда. Здесь есть какая-то арена, мне не нравится. Мне не нравится эта oh, shit! An ambush! И ну... Так, давайте, еще, еще в одну. Патронов хватит. Должно, по идее. И... Ты нибудь что-нибудь опустить? нибудь за все-таки. Что происходит? Ой. Что-то <связывается> кто <-то сперва> Это действительно есть может жизнь. как сказал. Нормально, Понял. Так, наконец-то с ними покончено, но как мне выбраться отсюда? Мне нужно, чтобы они, типа, сошлись. Три в одну линию? Так, это на Как это работает? Понятно. Значит, так вот тебе были, а это на все. Lazno, a co Навыки. А ч улучшать-то здесь? Стоялся, что-то но... Ладно, сгоняем все. Не станут? Здесь темно ну, Ага, все понял, Только от него толку, я то так? Что там было? Я не понял, конечно, не было, ну, ладно. Откуда у нас только патроны? не понимаю вот эту вот, вот эту вот вещь, я очень сильно таки не понимаю. Это где Картера? Похоже, один. Нужно идти. Нужно идти. Whoa, never mind нет, не живем. Ой, моё! Не, игра довольно таки при... прикольная. Мне на. Господи, ну, что у с голосом? Игра довольно таки прикольная. Мне она нравится. Только привыкнуть будет Оплата. Правда, а почему это так легко не поставила? А что он сделать? А это что еще Это за... Это выезжаю, Люди, оставьте меня в покое, я хочу Ладно, попытка номер два. А что так сложно-то все? Ну ёп, тык-тык-тык-тык. -тык Я думал, еще будет. Знаете что? Надо было делать. Oh. Она сама хорошо отойти. Я чё позвоню пришёл? Oh. Да ёлку! А ёбучё? Почему? Почему? Почему мир так справедлив Окей, попытка номер три. Сейчас мы затащим стопудово Вот прям гарантирующая его. Развалим, разнесем сломали, делаем. А, да, не делай. А, не Шум ничего не преснял. Опять, опять, опять это Хорошая, нельзя. Так. Здесь у нас вс. Ой, ой, ой. Ладно. Понял, что будет. Досвет песка, мир вокруг становится черным белым Да ладно. И появляется свет в конце фонарика. Ой, не появился. Ну вот такие разбираются. Давайте вылезть быстрее. Что еще может в голову прийти как так быстро прыгнуть? А, нужно зажать, чтобы так быстро прыгнуть. Ладно, допустим, окей. Ладно, допустим, окей. Ой, это что такое? И чё? Чё это дало мне? Ну-ка, там, Что у нас там? Мусорщик щит. Давайте щит, разблокируем. Потому что у нас по хп. По хп не очень. Like ну, похоже, на секретный проход. Что именно здесь похож на секретный проход? Понял? Подождите, ребята, а чё, чё, здесь? Где секретный поход? Я, я, я что мне не вступ... Нет, не знаю. Где здесь секретный проход? Да. О! Нефритовый... Нефритовый идол мне кто нибудь объяснится где есть секретный проход Наверх вверх что ли надо? серьезно, что как... ай Так где секретный поход? ай Ой, Ой, а что -то далеко -то. Еще и так умеют. это интересно. Блин, это было обидно. Это было забавно. Весело будет. Так, минус ту мы далее это было? Кто, кто это сделал? Как это было? Почему меня сейчас сбоку откинуло? Кто-нибудь объяснит мне? Не перезаряю. Не перезаряю. так отлично отлично отлично пытаюсь на землю сбить ага нормально раздукировать, разблокирована навыком все у нас заморозка времени О, вот это вот я хотел это Если ей плевать, значит, он собран уже. Это что у нас? Ой! Так вот это вот должно было секретный проход открыть. И чего она открыла? Тут честно говоря. Вы уж кушать сказала, чтобы пугать. я она открыла, раз мы не можем приоткнивать с венским. О! что это такое. Реакция становится все сильнее и сильнее. Это идея? Забы с лест, лест, лест. которым говорил доктор? Лест. Человек? Я Человек? Это не похоже на человека. Может, не стоит к нему подходить близко? Больше похоже, знаете, на... Видимо, как третьего есть, то есть у нас такой... Дикой охота вот, на дикой охот похоже больше. Реально на него похоже. А, Понятно. Уже да. дальше не такая сильная, по крайней мере, как могла быть. Я опыт не подобрал. Я to the здесь забыли? Так, где навыки? Я хочу заморозку времени. Все нормально. Стелоскоп камень мне особо нужен. А, это есть то ответный проход. А я думал мне типа сюда и надо как бы. проверим как дети о прикольно like black Да, Что это такое? Почему оно красное? 98 может, понятно. Ладно, Я должен. А, Шелли, Артер? Это Ой, опять это она, не дайте ей уйти. Ой, а где что? Шелли. А. Ну кто же кидает женщину а... гранату под ноги? Давай, Ой, Ой, Ой, вы напали. Нас это все спасли, вовсе вовсе вовсе. Вовсе. а мы его поджимляли. О, у нас снова У нас не потому что они взрывают ну это все не туда надо забраться или все это а, а, головоломка ясно понял здесь можно забраться наверх здесь можно пройти под низом вот что нам даст там у нас ничего, соответственно. Вот, вот мы забрались. Так, мы тебя затронули сюда. Отсюда, вот сюда. Мы уже туда? Ага. Ладно. Так, Он Он ушел. Да вот хрен его знает. Я вот так и не перепрыгнул бы. Ой! цепи на клонку, можно использовать так. что там? там было, то я не прочитал. Как что здесь у нас? Прыжок и рожавый Что ты мне мозг поносишь? Женщина. выносите мне мозг, пожалуйста. А -а -а. Ч, ломаешься еще даже пришел к тебе? Нормально. Ломаешь, когда еще на ней ничего не было. А это надо? Ой, ой, ты да, хороший вопрос. Ага. Даже человек не покрыл. весло а поем ой полка мне не понравился в прошлый раз ага, вот, вот вот значит как да как вот это гасить то его дистанцию нужно держать или ч <coughs> ну раз надо держать дистанцию, так то и будем держать дистанцию, а что еще поделать? Да ничего, собственно говоря. You must be the treasure, Carter was searching for. Так, 210 Давайте посмотрим, что можно потратить. Что такое мусор? Чуть-чуть тут дает. ну Освещение, что мы делаем? Ага. Нажмите в три раза. Допустим, окей, okay. есть то, что о, нормально. И поля. Ага. Поля самый сильный удар у нас, понятно. Ситуация. Я должен взять доктору. Я думаю, у меня есть какой-то секрет ничто не нравится что здесь все происходит. дверь открылась а да они а там не в то наполнение собрался предложить ну окей сейчас опять же стоит что лучше, что упадет по провалиться да а они пугай Понятно, что... что все прекрасно. Пам -пам -пам. Записываем уже 40 минут. Давайте еще добьем 9 минут. Но, в принципе, я думаю, можно прокачать 3000. Посмотрим, как цены... Как цены. Короче, мы, и мы проснулись, как обычно, с о боже, я здесь уже была. Давайте мы будем сюда идти. Я не хочу сюда идти. Никого нет. Я с нами не пошел. Иди как-то Да мы уже в позе Затемился зеркал бум напоминает вроде ладун Что-то И вам спасибо за просмотр. Ну давайте-то.. Давайте будем ждать следующее части. Обуд тут. За стеной комната. Ну, да ладно. Серьезно, что ли? Нужно еще все остальные.. Все остальные снести. Стенки что? What happened here? А что здесь случилось? История. Эти like не выглядят, Убийцы on the ground looks fresh. Просто на земле выглядит свеже. Прошло не Not так много времени. Что они? Почему эти повесили? здесь повесили? Okay. Надеюсь, Уэйк в порядке. А что Уэйк? время 29 минут время 10 и нас количество смертей и чтобы хотел сказать спасибо за просмотр ждем выхода полной игры продолжим узнаем что произошло произошло и что еще будем делать Конечно же, подождать, смотреть целый удар, который выйдет в среду. Here we go.